Добрый день! Вы искали лечение псориаза? Ну, если вы ищете косметические и наружные средства, это видео не для вас. Я таким маскировкой проблем в вашем организме не занимаюсь по одной простой причине. Как только вы замазали псориатические изменения на коже, только они прекратились, знайте, что вас теперь ожидают висцеральные проявления псориаза. Потому что кожа это орган выделения. И когда слишком много токсинов выделяется через кожу, ну, и появляются вот те самые бляшки, те самые высыпания на коже, которые вы знаете. Как только вы этот путь самоочищения крови и самоочищения организма перекрыли, ну, паксины уперлись в эту систему, как правильно тут используются гормональные мази, и рикошетом бьют по внутренним органам. Ну, а будут разрушать суставы или другие внутренние органы. Ну, тут уже зависит от генетики, в каком месте организм попытается сложить ту грязь, которой избавиться не смог, а вы ему помешали. Я провожу лечение псориаза совершенно иным путем. Я помогаю коже выделять те токсины, которые пытаются через нее пойти, и таким образом хорошо очищается кровь. И висцеральные проявления псориаза уже вас интересовать не будут, потому что кожа будет работать как выделительная система. Да, это будет не так выгодно выглядеть снаружи. Почему? Потому что все-таки какие-то изменения кожи останутся. Но зато вы будете в безопасности. А для того, чтобы убрать и эту, скажем так, неприятность в вашем организме, ну есть печень, есть почки. Если у вас высыпание в области головы или э, шеи, то это, как правило, проблема печени. Если у вас высыпание в области крупных суставов, это, как правило, проблема почек. Если у вас высыпание на других частях кожи, то, как правило, это уже нарушение работы и печени, и почек одновременно. Поэтому теперь вы уже знаете примерно, что с вашим организмом происходит при псориазе, знаете, какие органы у вас отдыхают. Если вам нужно их активировать, улучшить работу этих органов, очистить кровь и избавиться от неприятных последствий псориаза, обращайтесь, контакты вы видите, обратиться легко. Лечение, оно эффективно, главное, что оно комплексно. Оно не решает проблему кожи, а решает проблему вашего организма.